Возьмем коробочку, одна сторона которой затянута пленкой и соединим ее резиновой трубкой с прибором, измеряющим давление. Этот прибор называется жидкостным манометром. Он представляет собой U-образную трубку, оба конца которой открыты. В манометр налита жидкость. При равном давлении на поверхность жидкости в обеих трубках манометра, ее уровень одинаков. Если давление на жидкость в одном колене больше, чем в другом, то уровень жидкости в нем ниже. Соответственно, чем больше разность уровней жидкости в трубках, тем больше давление. Опустим коробочку в воду на некоторую глубину h и будем ее поворачивать, не меняя расстояние от поверхности. Мы заметим что разность уровней жидкости в трубках манометра не изменяется. Следовательно, давление воды, как и любой другой жидкости, на одном уровне одинаково по всем направлениям. Это означает, что на уровне АА- а давление жидкости на нижележащий слой и на стенке сосуда тем больше, чем больше высота столба жидкости.